Друзья, и снова всем здравствуйте, и снова всех э, вас рад видеть на своем канале. Сегодня у нас есть потрясающая, действительно хорошая новость. И мне очень хочется вас обрадовать и сказать, да, мы это сделали вместе с вами. Благодаря вам, вашим вопросам, вашим пожеланиям, я долго искал третий способ, как зайти на наш любимый торрент-трекер NNM-клуб. Как вы помните, в первом способе, который раньше работал, я вам рекомендовал заходить через тор браузер, но не знаю почему через Tor браузер уже было просто так, по крайней мере у меня, ну не получалось зайти, я не мог на него никак попасть, не было ни соединения, ну не получалось, как я не пытался, но, увы, я очень был огорчен, был расстроен, потому что все мои старания оказались напрасны. Но, как говорят, если вы продолжаете верить и делать все для людей, то вам всегда придет что-то навстречу. И действительно, чудо пришло. Чудо произошло в том, что ко мне на канал зашел гость или подписчик, я точно еще не уточнил. И благодаря ему, его совету, я прислушался и попробовал все то, что он написал в комментариях. Друзья, как я сегодня вам пообещал, что сегодня мы зайдем на наш сайт, на наш любимый NNM-клуб. Сегодня я вам покажу действующий метод, и он работает на сегодняшний момент. Не знаю, как будет дальше. Но перед этим мне хотелось попросить, чтобы вы поблагодарили того человека, который действительно нам помог. Это не то, что я вам, как бы сказать, я только делаю видео, чтобы было открыто, прозрачно и доступно, если вдруг кто-то там не может разобраться в настройках. Но помог сам именно этот человек, и давайте его все дружно поблагодарим. Для этого, друзья, буквально займет несколько секунд. Вам надо будет зайти на мой канал, выбрать плейлист и зайти на NNM-клуб, крупнейший портал Рунета. Здесь э, именно и написал этот человек, э, злой собака у него ник. И попрошу поставить э, здесь ниже э, лай лайкнуть, потому что действительно вот этот метод сейчас и мы будем раскрывать. И именно этому человеку скажем спасибо. Спасибо, злой собака, что помог нам зайти на NNM-клуб. Ну а теперь, друзья, переходим к самому методу. так все-таки как же зайти в нам на Tor-браузер. Для этого нам нужно нажать значок, как вы видите. Сейчас все продемонстрирую. Я, в принципе, уже все сделал, и у меня пройдет соединение на ура. Что вам для этого нужно будет делать? Ну, давайте мы посмотрим, соединение, как вы видите, все прошло. Перед тем как у вас э, появится вот такая, как бы сказать, вот такой сайт, вам нужно будет зайти в настройки и здесь внизу, э, внизу нажать Тор и запросить э, мост, запросить новый мост э, вам предложат э, ввести капчу. Если вы все правильно сделаете, у вас откроется много разных, так сказать, мостов, наверное. И после этого вы закроете. Закроете Tor браузер Browser и откроете его заново. После этого у вас должно пройти соединение. Сейчас мы все продемонстрируем. Ну, у меня, в принципе, все получилось. Нажимаем «Соединиться». И здесь дальше набираем NNM Club. Так. И, пожалуйста, ну, буквально, опять же, несколько секунд я уже проверил. А, вверху у нас верхняя верхняя строка, так сказать, сторону трекер NNM Club. Нажимаем на него. И здесь, опять же, ну, я думаю, вы все знаете. Заходим, нажимаем «Вход» логин и пароль это стандартная схема вход и нажал стандартная схема входа и нажимаем опять же вход и пожалуйста опять же несколько секунд но я даже думаю зависит от скорости вашего соединения и мы на портале друзья вот она вот она наше счастье друзья все опять же кому помог ставим лайк ставим лайк тому товарищу, который тоже нам помог. И, пожалуйста, пользуйтесь на сегодняшний момент. Метод работает. А, я хочу вам пожелать всем здоровья, удачи, всех Новым Годом. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Заходите в гости, пишите свои комментарии, пожелания. Ну, как сказать, всем добра, всем пока, увидимся в следующем видео.